Давай запивай. Нано нано нано нано нано нано нано нано нано нано нано нано нано нано есть дневник. Твою мать! Че за... Че за... Чё, чё, чё, чё, чё за... Чё за херня? Парни, тут какая-то аномалия, короче, что-то доски бесят. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами переходим к долгому... Сложному, э, неспешному Прохождению Возможно подробному, возможно нет Как получится, вот э, Прохождению сталкер тень Чернобыля Вы давно короче, просили меня ее пройти Вот, и этот день настал Короче, поэтому э, Я жду от вас поддержки В виде лайкосика э, Подписки и колокольчик Не забудьте, чтобы не пропустить Новые серии по сталкеру, ну и еще там Других игр, вот Проходить будем на уровне сложности Мастер Вот Поэтому я жду от вас В комментах подсказок Советов, куда, что, где и как С кем прокачаться лучше, куда пойти Вот Так что, дамы и господа Начинаем Начинаем Загрузка формы, загрузка Пространства, клиенты Синхронизация Так Окей Смотрим вступительный ролик. Проходил я ее очень давно, короче, очень-очень-очень давно, еще в школьные годы, поэтому я ни хрена не помню просто. Вот. Да и проходил я, по-моему, на среднем. На мастер я вроде вообще не играл ни разу. Ля у него в рожа. <смех> Ля ружу, у тебя шарапов У меня еще светит э -э солнце в глаз, как всегда Значит, там у нас Кавказ Вот, заборим это Короче, приехали Короче, приехали Блин, после такого столкновения, после такой вот аварии, блин, как, как еще как наш главный герой выжил? Сначала я помню, да. Сначала я помню, там сейчас будет какой-то еще торговец, там, Сидорович, по-моему, да, его зовут. Вот, он там будет бла-бла-бла и -бла -бла говорить. Всякие штуки нам там, глаголить. Счастливчик. Хотя кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Силач, да, силач такой. Просто закинулся на плечи. И побежал, главное, еще, еще побежал. Прикинь, сколько он времени проходил. Курочку жрем, значит, да. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правило знаешь? Выброси его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Святые Пусть меня угодники. зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так... За эту фигню я дам тебе... Убить стрелка, если что-то написано. Это я знаю, да, это я знаю. Так, найти стрелка. Найти стрелка, убить стрелка. Короче, меченые, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий... И мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии приснится. А по твоей теме постарайся разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Да. Ну что стоишь? Какие-то у нас там с ним делишки с этим стрелком. Короче, что там, с ним поговорить Выбирай, надо, Выбирай, да? как мы с тобой поступим.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 Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб, понятно. плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Это понятно. Что еще? Давай еще. В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Саня Плюс их короткое описание. Гришковорот.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 Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Жаль, я периодически... То есть, как много всего... Информацию для сталкеров. соревновательного духа. Я, короче, на 578 месте. Пиши, ты когда-нибудь вырвешься в лидеры? Кто знает? Кто знает? Твои да. собственные успехи. Да, да, да, В раздел статистика. Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне.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 Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну что? Все ясно? Да, я все понял, короче. Все понял, что ни хрена не понял. Так, короче, у нас... А, вот он КПК, наш ПДА или как вот он там. Так, задача найти стрелка, убить стрелка. Угу. А, дальше, план. Окей, план. Колесико можно прибавлять, уменьшать. Так, личные заметки. Личные заметки. Кто я? Черт, э -э, смутно помню какую-то машину, долго везли и болело все тело, потом темнота. А что до этого? А, вот что было до этого ума не приложу. Бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченным. Видимо, и со странной татуировки на руке. Плюс это непонятное единственное задание убить некого стрелка на моем КПК. Еще вопрос, мое ли это КПК? Фотострелка как не напрягаю мозги, не могу вспомнить. Знаю я его или нет. Черт! Все это напоминает дур дурной сон, вот только проснуться не получается. Что делать? Куда идти? Уже того, кто я? Так, успокоиться, держать себя в руках. Первое, видимо, пока придется таки побегать к обанчикам по заданию этого Сидоровича. Все-таки говорит, жизнь спас. Да и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь мозги и прояснятся. Окей, понятно. А, так, история. История это все, что говорил нам Сидорович только что. Я только что прочитал, что зеленым-то отмечено. Так, это у нас, ага, контакты. Понятно, я пока нейтрален. Здесь ранги, понятно. Данные у меня ноль, все об э энциклопедии. А, этот раздел Энциклопедия в процессе игры. Информация об окружающем мире будет заноситься сюда и сортироваться по темам. Окей. А, это типа как. Как его называют? Глосарий, гл да, или как его там? Вот. Так, ладно, окей. А, с этим понятно-ясно. И это у нас инвентарь, у нас все пусто. А, Что-то понятно, будем разбираться. 40 рублей в кармане. Хорошо. Так, что у нас здесь? Тут заперто, заперто. А, здесь тайничок. Окей. А, будем его держать, короче, складывать сюда. Потому что я думаю, еще мы надолго пока что. Вот, так, окей. А, выйти, не выйти, да? Дверь заперта. Okay. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию у живого или мертвого. Мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Ага. Шустрый был из людей волка. Этот тут э, лагерь спросил. Наверняка что-то знает. А, с оружием и выпасом тебе поможет. Окей, продолжай. Да все, пока. Принесешь мне флешку и будем считать, что частично за свое спасение ты расплатился. Так, забрать информацию у разведчика. Окей, хорошо, я попробую. Так, ну-ка. Что у тебя есть интересного вообще? Так, можно ему баржить, да? У него бесконечный запас денег. Так, аптечки у него тут 300. Ж. У меня пока ни на что не хватает. Водка. А, винты, так, колбаса Хорошо Нафига ты эту дрянь тягаешь? Что, блять? Так, ладно, до встречи, окей А Что у нас тут появилось? Личные заметки, ага, первое впечатление Так, так, так, так Воздухом подышал, зверюшек местных увидел Кстати, их я хоть и смутно, но вроде помню Местный аттракцион под названием Аномалия пробовал. Судя по тому, что выжил с ними Тоже сталкивался Но вот, голова моя, вспоминать что-то Либо... Упрямо отказывается Сидорович хитрый, жук <смех> Понял, что меня теперь использовать практически даром можно И этим хочет воспользоваться Хотя может все-таки поможет с поиском этого чертова стрелка. Потому как он единственный Не связывающий меня с прошлым Окей. А пока я еще никуда не выходил Но это, это видимо наперед Какая-то э, Инфа, я пока никуда не выходил Никуда еще никем не знакомился Так, поговорить с волком Окей. Э, отмечено М -м, На кордоне Так, ладно а, погнали, F5 Пошли Пошли Так, есть бинокль, окей Есть бинокль, так, это садится а, Прыжки, помогут нам собраться на высокие препятствия Для того, чтобы... Окей, спейс Хорошо, спейс, а, прыгаем а Это садимся Так, что еще у нас тут? Это мы бегаем Окей, это у нас а, Один, два... Оружие не меняется. Так, это бинокль убрать. Окей. Это для проверки аномалий, я помню, да, болты. Все. Ну давай пока все уберем. все равно. Так, что на КПК опять пришло? Справка обучения. А, прыжки, прыжки, по-моему, забраться. Ага, приседание. Окей. Ускорение. Окей. Так, ладно, на что-то там? Справка. Все, отлично. Я все при... А, бинокль. Окей. Так, э -э хорошо. Хорошо. Погнали. Чем, может, а, полута... Опа, кладбище. Опа. Здесь, наверное, хоронит сталкеров местных. Окей. Так, когда игроку кто-то помогает, то улучшается отношение сталкера к нему в репутации. Это понятно. Это мы уже поняли. Справка. Окей, обучение. Хорошо, отношения, все. Так, F5. Давай посмотрим. костерчик здесь. Э, здесь что-то. А Погоди, у меня ножа. Даже ножа нет, да? Окей. Так, хорошо. По-моему, в ящиках что-то интересное должно быть, да? Так, фонарик, фонарик, фонарик. Есть, да. А, в ящиках всяких что-то должно парить, поэтому его надо разбивать будет. Так, хорошо. Здорово. А, тут тебя старший наш хотел видеть. Но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся. Ага, до встречи, что? Ничего, выжить пытаюсь стрела. Окей. До встречи. Давай пока. Новый а, анекдоты там травят. <с> Здесь, кстати, прикольно послушать анекдоты. Так, окей. Ага. Твою мать. Чусы. Чусы. <Чё> чусы, чусы, за? <с> чё, <с> чё, чё, чё, чё, чё за, за херня? Парни, тут какая-то аномалия, короче, что-то доски бесится. Так, давай здесь посмотрим в этом домике Ага Пока ничего, плита Тут перевернута, окей Это понятно, хорошо Тут наверху что-то есть Нет а опа. опа Опа, тайничок Тайнич Пустой тайничок, короче, окей Хорошо, здесь тоже Можно будет всякое Интересное складывать, если что Угу, пошли. Здорово. А, тут тебя Стоши хотел видеть. Ага, понятно. Так. Чё интересно? Да грустно все как-то. Тут на днях выдрый ни за что пропал. Прямо не верится. Ты ведь о выдры не слышал, наверное, ни разу. Ну, это ж прям проф... профессор был. А с первого года тут всю зону, как свои пять пальцев. А вот, поди ты. Брешут Уж на что опытные сталки-рюги есть, только все рано их зона забирает. Есть и такие, что и своей охотой на большую землю подаются. Окей. Так, ладно, до встречи. Я не знаю, в принципе, блин, смысла нету, вот, наверное, с ними общаться. Там что-то так, здесь тоже пусто. Окей. Так, чуваки, что здесь? Байки травим, да? Адреналинчик попиваем. Окей, хорошо. Так, что это у нас здесь? Это у нас сидушка. Стер. Так, ладно, идем к волку. Он нам должен дать оружие. Так, в том доме были, да? А, покрик мы еще не заходили. Okay. А, о! На гитаре Опа. Опа. Баночку я заберу. Хорошо. Давай, забивай. На, на на, на на <смех> Ладно, окей. А, давай-ка сюда. А привет, зачем пришел? Привет мне нужен шустрый, не подскажешь, где его найти. С Шустром скверное дело приключилось, тут неподалеку на его группу бандиты напали и шустро увели с собой, он только и успел что соски скинуть. Его напарники похоже накрылись, ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП, за, что за дорогой. Вы своих из плена не позволяете? Не по-дружески как-то? Или слабо? их врезать бы тебе до да толку. Не так все просто, людей у меня мало да с сплошняком новички, не, могут, э, не могу я рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам что? Если не струсишь, то от помощи не откажусь. Не гордый, Так как поможешь с бандюками забраться? Так, э, предлагаешь в одиночку? Да нет, так ты фиг справишься. Разведчики мои бойцы, что надо. Сейчас они как раз э, тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Давай, я попробую. А. Мужики, я к вам посылаю человека... Действуйте по обстоятельствам. Если за счете нужном, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Я сейчас помельчещуся здесь. Так, окей, а поговорить с волком, а встретиться с людьми. Волка. Так, хорошо. Он мне что-то дал. Он мне дал пистолет. Угу. Оружие убрал. Теперь у меня есть... Да, слышь ты. Я просто проверил. Ладно? Ничего личного. Так, окей. Э -э, он мне дал задание. Дал задание. Э -э, журнал личной заметки. Ага, первые впечатления. Хорошо. Контакты, ранги. Окей. Окей, отношения. все хорошо. Окей, F5. Давай еще здесь полутаем, посмотрим. Ага. Так, теперь есть ножик. Можем разбивать. Понятно, бочки не бьются. Так, здесь что у нас? Здесь спальные корыта. Угу. Тут тоже ничего нет, да? Ладно, хорош. Вот в этом погребе чё? В этом погребе. Опа! Баночка адреналинчик, батончики заберу, вдруг кушать при... э, захочется. Так, э, хорошо. Опа! Тушонка. Ништяк. тушеночка хорошо. Тушоночку можно с батончиком-то и адреналинчиком то запить. Окей. Так, давай-ка сюда еще сходим. Сесть надо. Так, фонариком здесь что-то темновато. Опа, рюкзачок. Опа, пусто. Опа. Хорошо, еще адреналин... Опа, водочка. Адреналинчик, водочка. Жестко, кстати, э -э -э месиво. Адреналинчик с водочкой. Так, ладно, да, спускайся ты Хорошо. Так, в этом доме были. Давай-ка вот сюда зайдем, сейчас посмотрим. Что у нас здесь еще есть. Так, ага, ага. Пусто, пусто. Ага, ага. Там тоже пусто. Так, здесь что у нас? Ага, ага, пусто. Пусто. Ага, ага, ага, пусто. Пусто. Короче, везде пусто. Ну, я, я так предполагаю, надо идти, короче. Вызволять Шустрова. Вызволять шустрова надо идти. Так. Да. Угу. Угу. Ни хрена себе такое радио, да? Огромнейшее радио, просто телевизор. Телевизор, главное, это все стоит. Я так предполагаю, что это ничего не работает, потому что. Они, видишь, у костров сидят, на гитаре там рубят. Так, ладно. Опа! Первые аномалии. Ой, не аномали, артефакт. Хорошо. Так, что там у нас? Как это называется? Так, э, описание. Найти тут артефак, артефак, артефакт можно возле аномалии карусель. Представляет собой довольно уродливое красноватое образование из прессованных и пришли, изугнутых, поламеризированных остатков растений, почвы и костей. Довольно распространен и слабо эффектен. Блин, я вот помню, э, я когда проходил, короче, давно-давно. Я этими артефактами не пользовался вообще, я их продавал, короче. Я не знаю, есть ли смысл пользоваться ими. Потому что они там что-то, короче... Ну, большую часть они там в минус уходят. Там радиация, допустим, да, это, да? Так, здесь я был? Здесь я был. Радиация, там всякая херня, короче, они тебе прибавляют. Вот, а... Плюсов, плюсов мало. Вроде как. Ну, если не прав, то напишите, там, что там, как. Так, хорошо. Угу. Угу. Так, вот в этих штуках, вот в этих штуках, да, много всего. Бинты, бинты, бинты. Ага. Хорошо. Ну, пошли, погнали, короче. Все, мы здесь посмотрели. Давай, бывает, чувак, скоро вернусь. Скоро вернусь. Так, надо выбрать пистолет, наверное. У меня 48 патронов Ага, там что Какие-то домики Окей Домики, короче, здесь надо аккуратно ходить Здесь э, много всяких э, Диких Мутанта-животных блуждает Поэтому надо ходить аккуратно Опа, аптечки Что, вертолет? Опа Вертушка, вертушка, военный. Колодец, там бредура какой-то засушенная, за шмем? Отставить, не влез на мелочь при запаса. Да. На пушке. Кира такие просто, да? Чушь шугнуть там этого да, чувачка. Слышь ты? Я тебя так шугнул. Я тебя запомнил. Я, я тебя запомнил. Я тебя так шугнул, потому что Мама родная, не узнает. Окей. Так. Мужик, помоги. счет а, хреново, то как? Помираю. <laughs> ты как, живой? на да помирает он, че, как и живой. Пока, аптечку. да! Кровь хлещет, а дай. Ладно, держи Прости мне, не жалко. Замеченный. Я вижу, ты нормальный мужик. А то. -а -а. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Обязательно передай. Обязательно передай. Спасибо, друг, еще б чуток, и я, я твой должник, короче. А, что вообще стряслось? Да с вылазки шли и напоролись на бандюгов одного нашего, сразу кокнули. Шустрого с тобой волокли. Он нам лапши навешал, что знает, схрон с кучей артефактов. А я мертвым прикинулся. Вот и обошлось. Так, мне Шустрый нужен, пойду за ним. Компанию не желаю составить. Ох, друг, боится за меня сейчас, как из портянки. Вот оклемаюсь чуток, да и в лагерь почокаю. Я народу... Обязательно расскажу, что ты по мне помог. Спасибо еще раз. Так, ну давай тогда поправляйся. Не хворай больше. Так, есть что продать? Что купить? Так, хорошо. А что у нас здесь по справкам? Общество, ага, группировка Долг. Так, явно военизированная группировка, отличающаясь строгой дисциплиной. Ее члены живут фактически по уставу. Только представители долго не торгуют уникальным порождением зоны с внешним миром. По слухам, все найденные этим, этими людьми артефакты сдаются ученым. Каждый Долговец считает свой, своей главной целью защитить мир от воздействия зоны. Большинство операций группировки связаны с истреблением монстров, поэтому рейды долго нередко избавляют ряда, рядовых сталгеров от многих насущных проблем. Про проблем! Давно я.. Давно и яростно враждуют с группировкой «Свобода». Угу. Здесь, по-моему, какие-то... Ну, надо будет в группировки вставать, да, и чуть-чуть что-то там, короче. Вот. Поэтому я не знаю, какие и Там посмотрим уже, где и как, и что. Так, ладно. Угу. Хорошо, здесь пусто. Здесь пусто, оп, вот такие штучки хорошо. Опа-опа-опа-опа. Опа. Опа-опа, патрончики, опа. Хорошо. Так, пусто. Я что-то взял. Так, я взял пистолет с глушаком. Я думаю, такой же пистолет, короче, да, но с глушителем. Я думаю, короче... Я думаю, короче, лучше использовать с глушителем. Да? Так, этот пока выбрасывать не буду. Если чё, я его сейчас продам кому-нибудь. Так, хорошо. Все, что находим, то надо продавать, короче. Всё, здесь надо барыжить. Так, собачки. Окей. Okay. Минус собака что ли? Ладно. Иди отседала. шавка шавка Так, хорошо. Так. А, бандитский схрон. Хорошо. Что там? Бандитский схрон. Журнал. А, Личной заметки. Окей. История. Ага. А, бандитский схрон. Угу. Так. Локации. Свалка. А, огромный... Техническое кладбище, судя еще после первой аварии, свезли горы радиоактивного хлама. Есть остатки старых построек, встречаются мутанты. Здесь, как и у самого, у самого периметра, много новичков, а рядом крутятся бандиты, всегда кусок пожирнее, чтобы без особых хлопот. Можно найти немного артефактов, но лучше надолго не задерживаться. Есть места и поинтересней. Если идти на север, то выйдешь к дикой территории, на запад, на, на западе проход в темную долину. На востоке дорога к институту Агропром. Окей. Okay. Так, у нас на счету, короче, один мутант убитый Хорошо Так, там, по-моему, если не ошибаюсь схроны, по-моему, да Так, это что? Торговец А, это Сидорович Схроны, короче, да, отмечаются Которые вот мы находим на КПК Так, только где? Не вижу Не вижу ни одного Пока, Ну что-то я взял, короче Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Псина, псина, псина. Опа, это чё? Ты кто? Ты чё такой большой кабан? Окей. Хорошо, идем сюда. Тихо там, не гавкай. Так, есть что? Жалко, на машинах здесь нельзя ездить. Так. Кусок собаки непонятный. Окей. Окей, окей, окей. Так. И я хотел посмотреть схрон, который я взял. Он не отмечен на карте почему-то. Я же это, я же это взял, ну нашел, я не вижу, я ни хрена, короче, не вижу пока что. Ладно, потом разберемся. Не может же быть так далеко, это же начало только, это что только начало, поэтому не может быть так далеко. Так, ладно, окей, потом посмотрим, потом посмотрим, потом найдем, потом что-нибудь придумаем, окей. Так, ладно, чуваки, это вот э, те, с кем мне надо встретиться. Дружище, не шелести особо, дай поясню ситуацию. Давай, глаголь. Привет, дружище, Волк нас уже предупредил, дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Человек семь-восемь, двое в районе ворот, тек. двое в правом здании у костра, так, двое в здании слева, так, там и шутство держит, так. Uh, по двору еще временами кто то шляется, а так вроде все. Ну что, начнем по помолясь Так, uh, нет, попробую сам шумы не поднимать. Так, давай начнем. Погнали. И приказ атаковать. Давай, погнали. Вперед, геройствовать. Погнали наши городские не геройствовать. Понятно, да? Не геройствовать. Так. Локомотив. Угу. Так, сторонкой-сторонкой обходим. Со стороны ворот там двое, он говорит. А? Никого не вижу. Пока тихо. Пока тихо, никого. Хм. Странно тихо. Хорошо, минус один. Человек семь, шесть осталось. Опа, опа, опа, ага, ага. Я тебя вижу. Опа, перезарядка, хорошо. Сейчас я тебя закокошу. Да умри ты. Опа, а жизнь это летять, летять. Хорошо. Так, двоих за Гасил. Давай, чувак, давай, давай, пошли, пошли. Я же на что-нибудь поинтереснее из оружия. Ага. Так, патроны, вот это, это все забираю. Так, пистолеты я нафиг, у меня уже есть. Поэтому нафиг. О, хорошо. Драбовичок. Шикардос. Оп. Вот это уже поинтереснее будет. Это уже будет поинтереснее. О, опа, сверху, да? Так, погоди, я сейчас, сейчас, сейчас я что-нибудь сделаю. Лоп. Пошел, нахрен. Так, есть кто здесь? Слышь, ты петух. Сколько... Так, его надо спасти, да? Окей, по посиди, пока я сейчас тут разберусь, а потом я к тебе приду. Так. Это все забираю. Оп, гранату взял. Хорошо. Так, народ, есть еще кто? А, а все. Молодцы. Да, мож можешь уходить уже. Окей, давай Спасибо, сюда. брат. Да нет, не что. Знаю, как и благодарить тебя. Так, вот это спасибо, брат Вот это выручил Даже не знаю, как и бы благодарить тебя Слушай, мне нужна флешка Нужна... А, которую ты нес Торговца Она при тебе? А есть такое дело Эти олухи обыскать толком не умеют А, ладно, собирай. Ты мне как-никак жизнь спас Она была надежно спрятана А эти быки даже толком и обыскивать не умеют Так Спасибо, где ты ее прятал? Мало ли, может пригодиться тогда. И ниже пояса, не бойся. Я давно на торговца работаю прятать инфу учен. Кстати, я быкам наплюл про схрон с артефактами, так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Да, конечно. Только не забудь, там зверь я всякого много, из бандюк, который туда отправился, тоже не с не с овочком. Так ты будь осторожен. Спасибо, мужик. Тебе спасибо Так, окей, мне нужна работа Смотри, можно... Да нет, за что удачи Можно работу у него взять а... Мне нужна работа, есть что на примете Найти усовершенствованный костюм Есть кое-что Пока сидел в плену, слышал, что бандиты Говорили об их тайнике, где они хабар складывают Слышал, что они куртку там клевую спрятали И что на следующий день их тайник Для себя какой-то монстр облюбовал да, так обливал, что они теперь ходить туда боятся Принеси мне костюмчик, будь другом А я уже с тобой рассчитаюсь Давай Давай, конечно Так, мне нужна работа, окей Пока на данный момент ничего нет, окей а, Чё там можно тебе продать-то? Можно что нибудь продать? Так, сука, у тебя денег не хватит Ты бомжара, у тебя денег не хватит Так, окей, журнал Чё у нас по журналу? М -м -м -м, найдены КПК бандиты О! Бандиты. Один братан вчера ушел на разведку Из заброшенной мельницы а они... До сих пор ничего не слышно Надо было сходить узнать куда подевался Так, дневник Ой, КПК Толик. Торговец послал следить за военными На НиаграПром. Агропром Туда приперлись всех а, Постреляли бандитов и военных Накрыли что-то интересное Остальное передаю шифром Абракадабра, типа шифр Абракадабра, типа шифр Окей Ух ты, нифига, тут у меня целая куча открытых ран, локации, застава. Своего рода предбанник зоны, первое место, куда попадают новички, обживаются э, понемногу. В погребе за деревенькой возле армейского блокпоста обитает торговец. С ним полезно потолковать. Заваться на блокпост и попадаться на глаза солдатам не резон. У них приказ стрелять за... без предупреждения. А, с другой стороны, некоторые за деньги готовы мгновенно подобреть. Особенно если рядом нет начальства. Бывает, очень не рекомендуется, разве только в случае прямой угрозы для жизни. Окей, запомним. Слепой пес. Угу. Вот такую собачку мы убили, да? Со времен первой катастрофы в собачьем роду сменилось уже несколько поколений, и в каждом из них все более наблюдалось влияние зоны. Мутации и эволюционная адаптация привели к усилению прежде слабо выраженных собачьих способностей, причем зачастую в учет привычным. Основные физиологические изменения конснули зрения. оно оказалось почти бесполезным. После стремительного усиления чутья, например, слепые щенки выживали в зоне не хуже, а то и лучше своих зрячих собратьев. В результате обычные собаки вскоре выродились здесь полностью, уступив место новому виду – слепым псам. Данные животные прекрасно распознают и обходят аномалии, радиацию и другие невидимые опасности, которые кишают на зоне. Как и предки, слепые псы охотятся стаями. Встреча с большой группой этих существ означает серьезную опасность даже для хорошего вооруженного сталкера. Окей. Okay. Так, аномалии трамплин. Одна из первых зафиксированных аномалий наносит ударные повреждения переменным гравитационным полем. На одном месте находится в среднем неделю, а в течение жизни, меняя силы воздействия. Результат встречи с трамплином может быть разным от небольших синяков и ушибов догновенной смерти дневное время достаточно легко обнаруживается по искажению воздуха над ней, окружающей листве, а также характерными пятнами на земле красного бродсвета. Фиксируется любыми видами детекторов, а также с помощью подброшенных в нее различных предметов. Образуются три вида артефактов – медузу, каменный цветок и ночную звезду. Окей. Так, электро. Такую мы не видели. Вот это вот мы уже видели, да? Такую вот мы не видели. Аномальное образование диаметром около 10 метров, накапливающее статическое электричество. Потревоженная аномалия взрывается десятком мини-молний. Причем поражение током для любого живого существа почти всегда смертельно. Характерной особенностью электрии является видимый над ней днем голубоватый туман. Ночью легко обнаруживается любыми видами детекторов или с помощью бросания металлических предметов. Образует три вида артефактов – бенгальский огонь, вспышку и лунный свет. Блин, тут столько всего запоминать надо Ну, попробуем, постараемся, короче Не знаю Так, окей, тебе надо найти костюм, да? Так, с этим мы расправились Давай-ка здесь еще полутаем Для начала, потом пойдем в костюм Опа, водка Костюм искать Окей Дождина тут пошел, короче Не вовремя Эх, что это, канистра Канистры нам не нужны Uh -huh, uh -huh. Ага, ага, ага Так, ладно, там что-то наверху было Интересное, вроде как Так, у тебя мы лутали У тебя мы лутали Опа, пустая банка, блин Пустая банка, блин Так, там ничего Окей, здесь что? Ага, здесь можно выложить Всякое Но пока мне выкладывать нечего Поэтому Поэтому Поэтому оставим Блин, я не знаю, в таких вот ящиках-то есть что? Я знаю, а -а -а -а -а, в этих маленьких таких чемоданчиках Там много всего бывает А в таких вот больших ящиках я фиг знает Так, погоди, там какой-то схрон Пусто Везде все пусто, короче Пока мало чего дают Пока мало чего дают ну, я думаю, не то, что пока мало. Это из-за того, что мы играем на мастере, поэтому мало всего дают. Ну, будем стараться, короче. Опа, аптечка, хорошо. Будем стараться искать, лутать. В первую очередь, я думаю, нам надо, короче, э, какой-то... Какой-то норм-костюм, короче. Чтобы броня была нормальная. А потом уже... <кх> Что-то новое думать. Надо искать, короче, торговца, у которого есть э -э броня. Копить деньги, продавать артефакты, копить деньги. Так, там что, пёс? Окей. Е. Yeah. Камазы, все, Чего? Пойдни кузов, надо ставить упор. Окей. Так, я не знаю. Здесь, по-моему, все. Здесь, по-моему, ничего интересного больше нет. А, чё там, повешенный? Нормуль. Окей, так. Окей, так. Принести торговцу флешку. Ага, так, а это далеко? Погоди. А, ну, в принципе, недалеко. Давай сюда вот поискал. Ну, слышал. Окей. А это что? А это чё? Заброшенное место где-то последний последний раз видели пропавшего братка. Они угу. оставлены погибший столк. Хм, интересно. Интересно. Так, давай сюда. Сгоняем. Сюда сгоняем, пока время есть, да? А потом вернемся сюда. Посмотрим тайники. Так. ТП. Стопэд, стопэ, стопэ, стопэ. Как, блин, я запутался в управлении. Так. Э, найти совершенно ко костюм. Окей, все. Погнали. Там какие-то собачки, короче. О, трамплин. Трамплин. Угу. Он дает артефакт, э, какой-то там, не помню, медуза, там, по-моему, да, еще какой-то. Собачки, собачки, собачки. Раз. Минус собакин. Опа, какашка какая-то собаки. Я не знаю, убивать ее не убивать. Она так скулит жалобно, блин. Опа, еще один трамплин. А. Ух ты! Прикинь, собака выдержала удар по упор, короче, с ружья. сохранимся. Так, вот в этом туннеле, да, получается? В этом туннеле у нас получается костюм. Так, сюда, на. А, на. Она испуж... испужалась меня, испужалась, окей. Испужалась и... Опа. Что за нахрен? Ты кто такой? враг ни хрена себе это собака улыбака злая улыбака злая собака улыбака так. или это кошка это мутированная кошка похожа похоже на кошку да только большую ага. принести заказчику обещанное В принципе смотри я могу оставить этот костюм себе но блин ладно я я не буду я думаю, найти торгов. Фига такие раскаты. Я думаю, найти торговца, короче, какого-нибудь и купить нормальный костюм. Да? Это да, потому что я не знаю. Так, чем он там? Обычный слабенький бандитский бронежилет. А, бандитский бронежилет. Но в поплату вшито кольчужное полотно. Сделать такое под силу почти каждому, но терпение хватит далеко не всем. Окей. А это чем за какашку взяли? Устойчивость кожи мутировавших собак к химическому и электрическому воздействию давно обратила на себя внимание ученых. Из-за отсутствия жировых отложений хвост, хвосты собак наиболее подходят для лабораторных... А, это хвост. Киросе 500 рублей стоит. Оставим. Нормально. Пятихаточка. Пяти Прикинь, хвост собаки пятихаточка. Можно просто насшибать. Это же золотая жила. Просто тебя спросят. На чем поднялся братка? Да, на хвостах собак на хвостиках так хорошо а, Тут чел у нас отправился в лагерь да так что <coughs> убьем сразу двух зайцев отдадим флешку и отдадим Опа. а че мертвый кто здесь порешал братку эй кто братку порешал эй чуваки у вас тут братку порешали Чего тут уселись а ты один ты один а ты второй чего тут уселись-то? Можешь с тобой поговорить? -то? Нет? Чем скажешь, нет? Э, да, э, э на каком языке ты говоришь? Do you speak English? Do you speak Russia? Do you speak Нет? Не идет на контакт нифига Окей, ладно, давай сохранимся Вот Видос у меня подходит к концу, короче Можно убрать, опа, гранату можно убрать, короче, оружие, сесть у костра, посидеть, спокойненько сохраниться, да, и на этом закончить, вот, в следующей серии, короче, пойдем, обыщем тайники, которые вот недалеко, пойдем э, обратно в лагерь, отдадим флешку, отдадим костюм, вот, посмотрим, что там еще можно взять в задании, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, с вами был Валерий, всем пока!